Ни один крупный строительный объект не обходится без радиосвязи. Она является важным инструментом для координации работы различных строительных бригад на объекте и позволяет им не только эффективно согласовывать работу, но и поддерживать высокий уровень безопасности на строительной площадке. Поэтому к выбору раций для стройки следует подходить серьезно и обстоятельно. Рация для стройки должна быть надежной, удобной, с хорошим аккумулятором и достаточно мощной. Надежность радиостанции обусловлена характером проводимых работ. Строительные работы на первом этапе представляют собой хаос, постепенно превращающийся в некую систему, которая постоянно изменяется. В условиях строительной площадки ваш аппарат будет находиться под воздействием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 а также иметь минимальное количество органов управления, чтобы не вызывать затруднения в обращении даже у технически неквалифицированного персонала. Хорошие качественные рации способны работать автономно довольно долго, ведь рабочий день на стройке не всегда нормирован. Емкость аккумулятора должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать без подзарядки продолжительный рабочий день, а также иметь возможность быстрой подзарядки, благодаря этому они никогда не подведут вас в самый ответственный момент, эгоистично выключившись. Мощность радиостанции не основной критерий. Если максимальный радиус действия ограничен несколькими сотнями метров, для такого объекта вполне подойдут радиостанции на 1-2 ватта. Но если это большой строительный объект с толстыми стенами или железобетонными перекрытиями, лучше обратить внимание на радиостанции с мощностью передатчика не менее 4 ватт. Компания «Радиосила» готова предложить вам несколько моделей радиостанций, подходящих под эти требования. Мы предложили всего несколько моделей строительных радиостанций, среди которых вы наверняка сможете подобрать подходящий вариант именно для себя.